Дальше идет Monolith Premium. Она также состоит из силового замка 612D, только он идет уже верхним. А нижним замком служит да, старая добрая Cheese Revolution Pro. Замок, конечно, безупречный, э бесшумный замок. То есть это, ну, как, собственно, и SEO тоже цилиндром бесшумный. Также в Monolith Premium уже идет топовый цилиндр облой Протек 2. Замковая группа основана на топовом цилиндре облой Протек 2. А напомню, что в наших всех моделях дверей установлена наша фирменная перезапорная система, когда цилиндровый замок, в нашем случае облой протек-2, перекрывает ключевое отверстие сувальдного замка. То есть секретность двери, она максимально завязана на цилиндровом механизме. А цилиндровый механизм облой протек-2, это безупречный механизм, который... Фактически открывается только в YouTube, а в, по факту, если позвонить в любую аварийную службу, открытие только с, с разрушением цилиндра. Также в Monolith Premium э, может быть укомплектован цилиндровый механизм EVO 4KS. Также Top Security, как и облой. И в принципе по ряду параметров он даже немного лучше, чем облой. В нашем случае, когда у нас э, все это закрыто максимальным количеством коленного металла, шайбы, броненакладки, то в принципе эта разница она размывается